Тема простая, где брать людей, активных, подходящих для нашего бизнеса. У меня есть стратегическая задача людей, которые ко мне попадают в организацию, как-то развивать. В принципе, есть люди, для которых все что угодно тяжело. Там, за них там мама все делает, папа все делает и так далее. Вы таких людей знаете, которым там и, и в 50 лет родители помогают. То, что нужно новичку, то, что нужно новичку, это научиться Прежде всего приглашать людей. Да, вот есть навыки, которые, э, которые нам, так скажем, если он пишет, то вообще повезло. Ага. Значит, смотрите, навыки, да, то есть э, есть необходимые навыки для человека, который имеет небольшую квалификацию. Что значит небольшую квалификацию? Небольшую квалификацию – это до, э, там, до лидера, у нас есть основная задача. Наша задача – приглашать людей. Смотрите, некоторые э, пытаются натренировать говорилку, э, очень прослушать все курсы по нутрициологии, э, там, э, прослушать все лекции врачей, э, перечитать справочник, выучить его на зубок. Это все здорово. Это дополнительный факультатив. То есть это не является основным важным базовым навыком. Поясняю почему. Потому что если к вам не приходят люди, то вам рассказывать все это замечательное некому. Вот меня спрашивают, Алексей, вот я, допустим, сейчас дам рекламу там. Пусть то в Фейсбуке, пусть то, блин, баннер, никакой разницы. Реклама, она есть реклама. И, и ко мне попрут люди, я говорю, что они увидят. Ну что, без штанов будешь стоять. Что, что они увидят? когда придут к тебе, допустим, на страницу. Там должна быть оформлена страница, чтобы людей, которые пришли, превращать в деньги, грубо говоря, да? То есть есть какая-то ну, конвертация людей, э, то есть превращение, ну, допустим, в кафе. Если дать рекламу на страшное э, кафе, где э, плохо работают официанты, невкусно готовят. Вы же понимаете, люди сколько раз придут в это кафе? Сколько раз не придешь, они все равно столько раз и уйдешь. Рекомендовать это кафе не будет никто, только реклама. Понимаете, к чему я клоню? То есть, нужно изначально стать интересным кафе, да, грубо говоря, а, ну, но не самому научиться рассказывать, рассказывать. А так как мы своих новых людей научимся э, превращать в контракты, э, включать их в то, чтобы они пользовались, нам нужно научиться приглашать людей к своему наставнику. То есть. Первый навык – это приглашать нового человека к наставнику, назовем его спонсором. То есть, если я новичок, то моя ключевая задача – это взять другому своему знакомому и сделать его приглашение, чтобы мой спонсор, мой наставник рассказал про продукт или бизнес. И если мы своих новичков обучаем чему-то другому, то у меня встает вопрос, для чего мы обучаем? Вот у нас огромное количество людей может быть в структуре умных, талантливых, но некому рассказывать. Понимаете? То есть он такой весь талантливый, такой весь классный, а рассказывать некому. Так вот, работу потому, чтобы стать классным, ну, грубо говоря, хорошим рестораном, уже наставник сделал. Ваша задача ⁇ быть рекламой, приводить людей. Пока структура не начнет сама к вам приводить людей, нужно научиться приводить людей. Потому что ресторан уже классный, продукт хороший. Рассказывать умеем. Ну, то есть, Вот эту, вот эту э, задачу новичку нужно обязательно ставить. Для этого нам нужно новичку постоянно фокусировать его внимание на том, сколько у него новых людей. И когда мне, э, мне допустим, люди говорят, там, меня не слышат знакомые, вопрос, а сколько у тебя было встреч? Ну, допустим, скольких, скольких людей ты пригласил, ну, вот у меня не получается. Я говорю, так поэтому тебя не слышат, потому что ты никого не приглашаешь, ты ожидаешь, что все произойдет само. А само, само у нас, по-моему, что у нас само? Нарастает только жир, да? По большому счету на, на теле нарастает сам. Все остальное, в общем-то, хорошее не нарастет. Поэтому надо человеку напоминать, что если ты хочешь, чтобы у тебя наросла структура, то тебе нужно людей приглашать, из них часть будет соглашаться. Логично? Не будут же соглашаться все. Большая часть поначалу будет отказываться. Я это говорю новичку. Большая часть людей, которых ты пригласишь, у тебя будет отказываться. Человек говорит, ну как отказываться, такое же хорошее предложение. Я говорю, во-первых, большая часть людей отказывается поначалу, чтобы тебя проверить, не бросишь ли ты этот, этот вид деятельности. Правильно? Потому что ты до этого бросил институт. Четыре работы за год, бла-бла-бла-бла-бла, ну грубо говоря. То есть люди ожидают, что ты и это бросишь, как колобок. От бабушки ушел, от дедушки ушел и так далее. Поэтому больше, ну у нас есть в нашем окружении э, люди. Первая категория это работяги. Работяги, то есть люди, которые вот и работяги, они работают э, на работе, выполняют хорошие задачи. Вот есть э, у нас руководители. Руководители, предприниматели, то есть те, кто организовывает других людей, какие-то мероприятия, им нужно суетиться, им нужно вот что-то там обязательно организовать. Вот И Есть третья категория, категория людей – это проблемные люди. У них всегда долги. Они возьмут в одном месте деньги, чтобы отдать в другой долг. Они со всеми переругались, с кем только можно переругаться. Они могут одеть костюмы, выглядеть как нормальный человек, но на этом все. Знаете таких людей? Прям проблемные люди, они прям проблем, они и источают проблемы. Но внешне иногда они приходят к нам, и мы их пытаемся подписать. Я бы доплачивал, чтобы их вообще в структуре не появлялось. Доплачивал бы. Они отвлекают. Понимаете? Но мы иногда смотрим, вроде человек. Две руки, две ноги, рубашка, которую там мама или жена нагладила. избагрил его на презентацию. «Укончу нам подписать, нам включить в работу!» Сына выгнать. Ну, я условно. То есть, есть люди, которые, они, им нужно какую-то особенную жизнь пройти, и их включит что-то совсем, какая-то магия. Либо какой-то удар в жизни, либо какое-то озарение в жизни. Это люди, которые обожают смотреть YouTube-каналы успешных людей. Они все про всех знают. Вот это вот, это бизнес-модости просматривают. Они знают, как рекламу настраивать, но ни разу не настраивали. Это люди, которые, вот... У них все время какие-то серьезные есть планы на жизнь. Но почему-то ничего даже несерьезного они не реализовали. Вот, Поэтому наблюдайте за такими людьми. И, и, и, и иногда им нужно давать об этом понять, что ты такой человек. что Когда ко мне приходит человек и начинает, допустим, там, на, на встречи... Эм, знаю, часто, я чаще говорю про мужчин, потому что у нас талантливых женщин больше. Посмотрите на, на зал. Да? согласны ну то есть в нашей стране да в отличие от испании да там приходишь в клуб там или в кафе там одни мужчины женщин еще поискать надо да да вот а у нас очень много женщин и получается что приходит человек и рассказывает мне что ему в жизни хватает допустим там 30 тысяч рублей ну и, и то что жена там будет им должна, должна работать ну вы же понимаете я зарабатываю побольше чем 30 тысяч рублей и я понимаю что но чтобы хватало 30 тысяч рублей, нужно какие-то, чтобы факторы сложились. Да? Чтобы кто-то заплатил за одежду до этого момента, чтобы кто-то за заплатил за машину, ее купил заранее, чтобы была уже квартира своя, чтобы 30 тысяч уже продукты кто-то уже принес, чтобы вот 30 тысяч рублей вот на, на фигню. Ну, вот, вот просто пойти и профукать их. Вот тогда 30 тысяч хватает. А, а заплатить за свет, за, дол... ну, допустим, за кредит, там, за одежду, ну, куда-то там съездить даже, реально 30 тысяч не хватает. Я думаю, что... Э, согласны с этим? Да, да, что... да, да. Нужна, нужна нормальная какая-то сумма денег. Вот. И когда человек мне такое говорит, я начинаю задавать вопросы. А вот что будет, если ты захочешь одеться? А ты не знаешь, что, например, вот женщина, которая с тобой живет, в идеале бы выделять деньги на ее э, красоту? Чтобы тебе, ну, чтобы тебе на нее там, через пятилетку не смотреть со слезами. Потому что ну, женщина, женщина стоит денег. А, а, а покрасить волосы это же стоит денег. Да. да? Одеть платье, это стоит денег. Да, там в Москве, там это дороже ситуация. Допустим, одеть там каблуки, платье новое, ну, там не оденешь 55 раз это платье, да, И женщина одевает, то есть, это понимаешь, что ты можешь ходить как, ну, как таракан, то есть одинакового цвета все время, вот, одинакового там запаха, там, проснулся, там волосы, вот, как я положил, уже вроде, уже пойдет. А у женщины же не так, да? Она должна быть все время как новенькая пташка, там, то, да? То-то-то-то так, то-так, то-сяк. Это все стоит денег. Это нужно оплачивать. И вы делали, чтобы тебе самому было это приятно. Это, ну, какие-то стоят расходы. И в плане питания, в плане витаминов, чтобы кожа была всегда хорошая, молодая. Для этого нужны витамины, согласны? То есть это, ну, как бы, это содержание. Да, машину, чтобы хорошую содержать, чтобы она не, не сгнила, не разваливалась, туда нужно заливать нормальные масла, да, нормальный бензин, там, менять расходники. Ну, как бы... А кто сказал, что это ну, не стоит денег? Все? То есть мы живем в мире расходов, где ну, мы ну, обязаны зарабатывать, чтобы ну, наша жизнь была наполненная, да? чтобы она была ну, как-то не, не пустая. Я человеку говорю вежливо. Для начала я очень добрый. Вот. Но потом мне надоедает играть. По-разному, заканчивается по-разному. Когда человек мне ну, намекает, что не его, э, допустим, там его, допустим, жить там, там в какой-нибудь там э, вот такой зарплате, там ему все хватает. И когда он намекает мне на то, что он хочет отказаться, я могу ему сказать, что, ну, слушай, дорогой мой друг, иди домой, играйся в свою песочницу. Вот не надо. Мне только рассказывать, как, как ну, что, что, вот, что это норма. Просто ты меня услышал, я тебе дал понять, вот что я думаю по этому поводу. Если ты не услышал, я свою миссию сделал. У меня предложение к тебе было зарабатывать там, в пять раз больше, чем ты сейчас зарабатываешь. При этом ничего не меняйте. Не нужно третью руку вырастить, там что-нибудь там. Не, не нужно пришить себе грудь, э, если ты мужчина. Не обязательно этого делать. То есть, ну, правильно, мы же не в Таиланде живем, там надо трансвестидом стать, чтобы зарабатывать, что -то такое, да? То есть, грубо говоря, ничего тебе глобального менять не надо. Не надо ни, там, работать на неприличной какой-то там оскорбительной работе. Там, палками тебя бить не будут, если не попросишь. Ну, грубо говоря, как-то там по-особенному. То есть жизнь э, может, э, если ты будешь приглашать людей в систему, э, которые будут пользоваться продуктом, твоя жизнь может поменяться.